Друзья, меня зовут Илина. А я Алиса. Мы находимся в центре Казани на площади 1 мая. Это мое любимое место. Здесь красиво. С одной стороны, мы видим исторический Казанский Кремль, а с другой стороны мы видим Национальный музей Татарстана. В этом месте всегда много туристов. В Казанском Кремле я люблю гулять летом. Зимой я предпочитаю экскурсии по музеям. В Национальном музее Татарстана проходит очень много интересных событий и выставок. Предлагаю зайти. Давай. Я знаю национальный музей Республики Татарстан, один из крупнейших региональных музеев России. Хочу посмотреть на музейные экспозиции. А я хочу посетить традиционные мастерские. Здесь ежегодно возвращают к жизни около 500 уникальных исторических экспонатов. Будем на связи. Потом обменяемся впечатлениями. В эту часть Национального музея не пускают туристов. Для нас сделали исключение. В этих мастерских оживают истории. Здесь специалисты воссоздают древние костюмы, оружие и предметы быта. Делают это в строгом соответствии с наукой. Аналогия каменного века самая трудная для реконструкции. Чтобы это понять, возьмите кремень и попытайтесь получить от него отщеп. Если не знать, как это сделать, можно просто расколоть камень. Вот с такого материала тысячелетия назад древние люди сделали орудие труда которые сегодня стали частью экспозиции музея. Для того, человека это было не очень сложно. То есть Этими вещами умел заниматься каждый. Для обывателя это просто вот кусочек кремния. На самом деле они имеют очень разное назначение. В коллекции Национального музея Татарстана находится более 800 тысяч единиц хранения. На экспозиции выставлена только часть из них. У этого музея 15 филиалов. Это отдельные здания музея в разных районах Казани и Татарстана. Мы находимся в главном здании. Значительная часть экспозиции Национального музея Татарстана рассказывает об истории народов Поволжья и Приуралья. Уникальные коллекции собирались десятилетиями. Вот эта монета действительно подлинная. Ее нашли при раскопах. Представляете, сколько ей лет? Эта экспозиция мне особенно нравится. Здесь рассказывается о периоде Волжской Булгарии. Читается, что Булгары — это предки современных татар. В те времена не было интернета и фотографий. Поэтому все лица и костюмы на картинах – это точка зрения художника. Но основные детали исторически достоверны. Если экспонаты они подлинные, у нас находятся в фондах, они бывают разной сохранности. Изучив эти экспонаты, мы сегодня делаем уже такие новые реконструкции. Это военный костюм-реконструкция. Он сделан в строгом соответствии с данными истории. Думаю, Элина расскажет, как это происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь мастера шьют костюмы разных эпох. По мундиру можно определить национальность военного, эпоху и род войск к которому он принадлежал. Поэтому все детали создаются с исторической точностью. Я сейчас шью парадные штаны русского солдата эпохи наполеоновских войн. А ввиду того, что в то время не было швейных машинок, то и мне приходится шить, так называем, на руках. А эти костюмы можно надевать? Конечно. Если хотите, можем даже на вас одеть, попробовать. Отечественная война 1812-1814 года потрясла страну. Русские войска сумели разгромить французскую армию Наполеона I. Боевые действия не коснулись Казанской губернии. Но наши земляки отважно сражались во многих подразделениях регулярной армии. Предыстория военных событий 1812 года иллюстрируется с помощью изданий документов и предметов начала XIX века. В чем особенность русских военных костюмов этого периода? Не только русских, но и французских, и австрийских, и английских мундиров. Особенность в том, что они должны быть яркими, красивыми и выделяться. Французские мундиры были синими, русские – зелеными, английские – красными, австрийские – белыми. Они изобиловали цветными частями – воротниками, обшлагами. И это тоже были своеобразные знаки. Я знаю, что вы руководите клубом исторической реконструкции. Что это такое? Реконструкция – это воссоздание материальной культуры или каких-нибудь событий прошлого в наше время по тем же технологиям, из того же материала, какие они были тогда. Между прочим, как раз сейчас во дворе музея происходит реконструкция событий 1812 года. Если хотите, можете поторопиться и еще успеть. Спасибо большое. Я найду Алису, и вместе мы спустим смотреть на сражение реконструкторов.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 Такие строки написал поэт Михаил Лермонтов о сражении Отечественной войны 1812 года. А так его видят наши современники, реконструкторы. В отличие от войн 20 века, солдаты в бой шли не прячать. По ярким мундирам военачальники армии соперников могли понять ситуацию во время сражения. Сколько войск осталось в их распоряжении, какие потери понес противник. Благодаря доблести русских воинов и силе русского оружия войну с Наполеоновской Францией выиграла Российская империя. Спустя два века наши современники с удовольствием смотрят на реконструкцию сражений и побед той великой войны. Это был бой Реконструкция последнего сражения Отечественной войны 1812 года. В соответствии с историческими событиями победили русские войска. Я горжусь историей нашей страны. Мы обязательно посетим другие музеи и продолжим рассказ об интересных событиях и местах нашей необъятной России. Пока. Пока!